Продолжим делать обзоры на экипировку. Сейчас я вам покажу и расскажу о броне Трусах, Alpine Stars Bionic Free Ride Shorts. Вот так они выглядят. Размер M на 46-48. Имеют мощные Пластины сертифицированные, защитные из пластика на бедрах, с сеточками для вентиляции. Имеется защитная пластина тоже с вентиляцией на копчике. И такие вот широкие защитные вставки. Они мягкие. Вот так они. Упруго мягкие на боковых бедренных костях. Скажем так, шорты имеют такой вот карман для справления естественной надобности без снятия и изготовлены из двух слоев. То есть внутренний слой, такая упругая, лайкро ткань, тянущаяся, наружный слой, сеточка, сидят, удобно, нигде не жмут, нормально, я их одевал даже под джинсы, обычного своего размера, то есть не на размер больше, а под обычные свои джинсы. Состав у них тут сложный. Полипропилен, нейлон, полиэтилен, полиуретан и еще 9% еще чего-то там, этк. Внизу, изнутри штанин имеются вот такие силиконовые полоски по периметру для того, чтобы шорты не задирались. То есть они прилипают к коже, к ноге и не дают штанинам двигаться вверх-вниз. Ну, считаю, что данные бронетрусы одни из самых качественных и правильно сделанных имеющихся на рынке поэтому рекомендую к покупке цена у них колеблется по разному от б.у. за 3000 рублей до новых за 8 тысяч на Амазоне например и в интернет-магазинах иностранных на этом обзор Заканчиваю. Будут вопросы, пишите, покажу, расскажу. Всем пока.